Это программа «Открытый эфир» на телеканале «Звезда». И мы продолжаем. У нас в студии Джон Дуган, США и Майк Джонс, Британия, бывший офицер полиции, бывший морпех и специалист по видеоиграм. Оказывается, их связывает Донбасс. Вот вы, наверное, и не догадались. В разговоре нам поможет Мария Лилянова. Ей аплодисменты, переводчик. Пожалуйста, просим занять кресло главных, кресло главных героев. Да. Займите, пожалуйста, Всех, всех троих. Аплодисменты, вот, аплодисменты, коллеги, еще раз. да. Гостей, да. Ну а говорить мы будем, конечно, про э, Донбасс, про то, как это все освещается там, зарубежными СМИ, как вы это освещаете, какое у вас ощущение, давно ли вы там работаете. Давайте вот так вот э, начнем. Когда э, вы первый раз приехали в Донбасс? Пожалуйста, кто хочет, кто-то начинает. Первый раз, 11 марта, сразу же после начала специальной военной операции. В тот момент для него это была больше миссия по узнаванию фактов, проведению интервью с людьми следующий раз он поехал в, в пресс-тур от нашего Минобороны. I, I like, hey, он спросил их специально, можно ли привезти and, гуманитарную помощь с собой. И они согласились, к сожалению. Очень большое количество лекарств и... Uh, еды и and разных вещей от людей со всей России. Uh, все это было в качестве донатов дано, and, и Джон привез это с собой. And, Также uh, его друг из Оленьевого парка в этом поучаствовал. Оленьий парк — это место в Липецке. Они приехали в Мариуполь и out. стали просто раздавать это людям. And, um, Yeah. Being, и вот так каждая поездка you know, имела определенный компонент. Я просто Благодарить за то, что Спасибо. вы помогаете людям добрасовать, это с очень с большое дело. Очень Спасибо большое. Джон, uh, насколько мы знаем, John, самая я демократическая я страна в мире, Соединенные Штаты, Штаты объявила вас Вернулись чуть ли не врагом государства. В в Если вы вернетесь домой, вам да. грозит срок и заключения, по-моему, 90, 90 лет. 90, лет. 90. 90. 90. я не оговорился, да. Это почти 100. Да. За что? Why? За что вас возненавидел самый демократический Why в мире Вашингтон? В Америке я работал в полиции, и я пошел против системы. Они хотят меня посадить за 19 случаев записей uh, uh, коррупции офицеров полиции. And, um, Когда вы делаете запись America, без согласия, вам вменяется 5 лет тюрьмы. То, что США это самая демократическая страна For, в мире, это миф. Может быть, в 60-х, 70 -х годах так и было. Скажите, что это была ирония. Это была ирония, Джон. Это была ирония. А, подождите, а как они подразумевают с точки зрения закона? Вы должны были к коррупционеру прийти и сказать, «Привет, я сейчас запишу, как ты, как ты берешь взятку». Можно, пожалуйста, я запишу, как ты берешь взятку? Эти законы, они сделаны специально таким образом, чтобы... Проблем у тебя не было. Если ты делаешь запись, неважно, человек в этой записи признается в убийстве или нет. Все равно, если он не дает на это согласие, запись нельзя использовать в суде против этого человека. Добыто незаконным путем это называется. просто подход. Да, так оно и есть. То есть это не считается уликой. Майк, хотелось бы вашу историю узнать, как вы впервые попали в дом он uh, высказал идею на YouTube. Where I wanted to buy Когда a Buhanka, он хотел купить машину буханку заполнить ее гуманитарной помощью uh, привести это в, на донбасс в какой-нибудь приют для детей а как нет а как это сразу так появилась идея How все равно же что-то этому предшествовало мобилизация yeah. объявили в сентябре мобилизацию и жена майка Сказала, что со своей стороны Майк не прав в осуждении людей, которые cowardice. уехали из страны. Он назвал их трусами. Uh -huh. И она ему сказала, что тебя-то не мобилизуют. сказала, uh окей, -huh. so okay, я тогда сам себя мобилизую. Uh -huh. И, соответственно, решили помогать гуманитарно so, поехать, поехать собрать... Что это? Медикаменты? любым образом он people, решил как-то помогать людям, чтобы военные не занимаются своей, своим делом, а Майк будет помогать людям. его атака на Запад состояла в том, что он брал деньги от Гугла. And all their sponsors и and всех the их companies спонсоров, всех компаний, которые вышли из России и использовал их деньги <laughs> для <laughs> того, чтобы закупать эту гуманитарную помощь, финансировать эти поездки. Ну, и хорошо. Коллеги, подключайтесь, вопросы, комментарии. Алексей, Можно? пожалуйста. Я, я, я себя чувствую немножечко на, как телемост. Помните, в конце 80-х да, да, да. Познер, Фил, да. Донахью да, да, и так да. Да. далее. кто из нас Донахью? Да, да, не знаю. <laughs> Ребят, добро пожаловать в Россию на самом деле. Да. Хорошие люди всегда остаются хорошими людьми, а плохие люди всегда остаются плохими людьми. Uh, у нас есть очень хороший пример Эдварда Снеонеда, человека и, достаточно идеалистически настроенного, который сломал систему. У нас есть Он сделал правильный выбор, он сейчас живет в России, принял гражданство российское. Есть человек, который тоже сломал систему, Джулиана Санж. Uh, он сделал неправильный выбор, почему-то решил укрыться в посольстве Эквадора в Великобритании со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но вы должны понимать, что ни Россия, ни Китай, ни другие страны, которые беззаботятся о действительно традиционных общечеловеческих ценностях, никогда вас не бросят. Ура! Аплодисменты. А что вы можете Майк, сказать по поводу людей Донбасса? Вот вы с ними общаетесь, вы ходите, вы смотрите на них – как они на вас реагируют? But когда they're слышат they're сейчас a, well, английскую now, речь, ведь некоторые могут просто пугаться. Нет, страха нет. Наоборот, yeah. доброта, теплота, любовь. Эти люди, это, наверное, самые сильные люди, и при этом они очень мягкие. Вот в его опыте именно так. И он очень благодарен всем им и они очень благодарны за всю помощь, которую они получают. Ну а у вас на родине как на вас реагирует? В, у вас блог, да, он на YouTube. Соответственно, все могут его посмотреть. И разные комментарии можно услышать, потому что официально мы знаем, какое отношение к республикам Донбасса со стороны западного мира. Что люди говорят, что пишут. Люди, которые смотрят его канал, There are over 100, Реальные люди. Of Это now более 100 тысяч человек сейчас. Они со всего мира, со всего Запада. They me Они поддерживают do, очень сильно то, что Майк делает. И их число увеличивается каждый день. Don't support me, they Запад, ban me. Ну, Запад в виде Ютуба не really. поддерживает его совершенно. Страйки, банят и так далее. And demonetizing и сейчас его канал демонетизирован. Вы не можете зарабатывать того, на этом деньги. После того, как попоясняю. он использовал все эти деньги от монетизации, да? Mm -hmm. они узнали об этом, они демонетизировали его канал. Yeah. Да. Больше так же этот Демонетизированы канал uh, uh, все каналы, same uh, as используемые русскими блогерами. Uh, same is, same is my channel. Такая же ситуация um, с каналом Джона. Очень много видео были удалены, speech, uh, uh, утверждая, что это прокламация ненависти. Одно из видео, которых они удалили, было видео, там была женщина, которая рассказывала интервью, что она была в подвале, ее не выпускали из подвала, а когда она и ее сын пытались выбраться оттуда, в нее стреляли. Украинские солдаты. Да. Совершенно верно, yeah. украинские солдаты. Она сказала, что в тот момент российских военных вообще не было mm -hmm. там совсем. Это well, said... речь как раз, прости, про это про know. Мариуполь как раз you разговор идет, right? yeah, Там абсолютно yeah, вопиющие случаи It's были именно, когда людей держали в подвалах и не давали им выйти, это делали боевики ВСУ. Вы сказали правду и вас в Ютубе забанили. Вы когда начали рассказывать про Буханку? То, что захотели ее купить, набить провиантом, поддержкой, ну, выступили в роли волонтера Я прям сразу вспомнил Никиту Никита, Никита, это же ваша история, только максимально местная, пожалуйста Да, мы встретились с ребятами на Донбассе Сначала я познакомился с Джоном, потом с Майком С Майком уже в период после мобилизации И действительно у нас очень похожие проекты Потому что это то, что человек может сделать своими средствами для чего не нужна поддержка, организация, спонсоры, это можно сделать самому. Просто от того, что ты испытываешь некую симпатию, mm -hmm. эмпатию к тем трудностям и ужасам, на самом деле, которым людям приходится переживать. И действительно, у нас очень похожие проекты, может быть, потому что мы с Джоном общались в каком-то смысле. Я помню, когда э, вот, несколько раз Джон приезжал с э, э, журналистскими турами Минобороны, а потом начал приезжать сам уже на своей машине, там мы общались с ним, куда лучше поехать, куда безопасно поехать, куда не совсем безопасно, но все равно поедем, потому что там людям нужна помощь. И такая самая запоминающаяся, наверное, поездка у нас была совместная в Светогорск, который на данный момент, к сожалению, оставлен нашими войсками и снова занят ВСУ. Тогда там линия фронта проходила примерно в километре от того места, где мы находились, куда мы доставили гуманитарную помощь. Мария тоже с нами была ничего не боялась, ходила там под коптерами и под угрозой минометного обстрела а, а, и Потом я вынужденно оставил эту деятельность, перешел к другой, а ребята продолжают, и фала им почет. Еще раз аплодисменты, Еще раз аплодисменты нашим, аплодисменты, нашим гостям. Я вот хотел просто спросить коротко, да, Майкл как раз на это ну, немножко упомянул. Семья, родные, близкие, любимые люди э, переживают? Mm -hmm. как, как, как они с этим справляются? Ведь в любом случае to... за родного человека всегда Because беспокоишься, <laughs> боишься, тем более, когда он в зоне конфликта. Ну, есть же доверие, они доверяют. Верят в то, что он справится. Майк служил в британской армии. Там выжил достаточно, в общем... Есть ну, доверие, научился, что на Донбассе вот. он тоже выживет. Да. Да. То есть вы специалисты, so ваши, ваши, ваши любимые, родные, близкие, они в вас your уверены your и рассчитывают на то, что trusting, все будет хорошо. Джон um, uh, служил в морской пехоте США. Um. You know, both my died, uh, Сейчас до начала специальной военной операции um, его родители уже умерли, к сожалению. Но есть три брата и две сестры. И они всегда знали, что Джон особенный. Do, и so он все равно будет делать то, что хочет. Вы, <решно> вы профессионалы, вы служили uh, оба uh, в разных армиях. Да, да, да, прям секунду. Очень хочу выяснить. О наших бойцах, что можете сказать? Вы их видели в лицо, наших офицеров? Это фантастические люди. Um, amount of training Сначала он думал, что может быть у них has, нет такой же подготовки, как у американских военных, mm -hmm. потому что у них um, меньше времени um, на подготовку. Но качество солдат великолепное, потому что у них действительно есть семейные ценности, и они понимают, что люди что означает like люди? Military, Военные США? They, they они they бомбят все. Им наплевать, что they там дети, grannies, что там бабушки, дедушки, им все равно. Причина, uh, почему? Среди российских военных больше умирает. это потому, что они берегут людей. Вот про Мальцева, Майк, хотел бы сказать. Недавняя совершенная история. Это рядовой солдат. И Было видео, везде циркулировало. Наверное, все видели, как он в одиночку зашел в окоп. И, к сожалению, 13 марта он... Погиб. Да. Да, да, да. Это вот воплощение русского солдата для майка. And, uh, and и он при этом еще двоих взял в плен, хотя он мог их убить, но нет, он их взял в плен, сохранив им жизни. Это вот гуманность человека. Еще раз аплодисменты нашим да. героям и спасибо за высокую оценку наших бойцов.